Как быстро проходят годы И время мчится стрелой Недавно была ты крошка Кудрява и озорной Как за руку ты держалась Когда училась ходить И мне смешно улыбалась Я в памяти буду хранить. Я помнить всегда желаю Улыбки твои и слезы Безмерно Творцу благодарен За счастье быть рядом с тобой Молюсь о тебе, родная что в жизни суровые грозы Ты побеждала, Вера Помни, Бог наш с тобой А в сердце тревога стучит, пути добра выбирая, старайся по жизни идти, для меня ты подарок чудесный, дорожу бесконечно, и тебя любит Отец Небесный, А я счастлив быть папой земным.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 Всегда желаю улыбки твои и слезы Бессмертно Творцу благодарен За счастье быть рядом с тобой Молюсь о тебе, родная, что в жизни суровые грозы Ты побеждала верой, Помни, Бог, Бог наш с тобой